Друзья, всем привет! Сегодня я хочу с вами поделиться техническим, небольшим техническим видео по Zoom, так как все на карантине, все сидят дома, компании теряют деньги в офлайне, те, которые хотели организовать офлайн события. И переходят в онлайн и как следствие сейчас все скачивают Zoom, Skype возобновляет свои действия с еще большей интенсивностью, можно посмотреть даже на статистику по использованию Skype Zoom, у Skype там сумасшедшие показатели, у зума там в 3-4 раза выросла. акции тоже растут, ну в общем народ ринулся на вот эти комнаты и сервисы. Дай Бог, чтобы они все выдержали. Я хотел сделать видео с небольшой инструкцией, как вам самим это сделать, потому что все достаточно просто, учитывая то, что вы не используете никакой кастомизации, никакой индивидуализации вашей трансляции. Можно обойтись малой кровью, меньшими деньгами, учитывая то, что в офлайне деньги вы потеряли, ну, например, организаторы, да, в оффлайн-конференции, то можно обойтись зумом и сделать на минималках свою конференцию, свою трансляцию, пригласить, сколько нужно людей и показать те материалы, которые вы хотели показать в офлайне. Сейчас мы посмотрим как это все делается вы можете оценить потом видео и написать свои вопросы ниже если вам что-то будет непонятно мы разберем базовый самый функционал который делается очень просто очень элементарно не нужно знать какие-то супер мега пупер там технические навыки вам нужна камера вам нужен компьютер и достаточная скорость интернета чтобы запустить вашу трансляцию потому что видеопоток он тяжелее чем аудио соответственно от 20 мегабит и выше вам в путь. Лучше от 100 ориентироваться, но чтобы не прерывалось. Итак, мы сейчас находимся в браузере. За... Набираем прямо Zoom. Нам появляется Zoom персонаж из DC а, комиксов. Злодей ф... обратный флеш. Но мы не про это. Мы идем в Zoom. Что мы видим в Zoom? В Zoom мы заходим в учетную запись. Обращу внимание на то, что учетная запись здесь оплаченная. И мы сейчас говорим про аккаунт, который оплаченный. Потому что бесплатный аккаунт, там урезан функционал, там 40 минут только можно вести конференцию. Мы говорим сейчас про оплаченный аккаунт. Соответственно, мы идем запланировать конференцию. И мы попадаем вот в такое окно. Почему я разделил экраны? Все очень просто, потому что мы сейчас будем выводить сам Zoom. Будем два окна у нас. YouTube, как работает и как работает Zoom, чтобы вы все видели. Здесь что нам нужно перед тем, как перед тем, как запланировать. Нам нужно пойти в настройки и посмотреть настройки. Сейчас вы увидите мои настройки, которые... Это рабочий мой аккаунт, я постоянно на нем выхожу в трансляции регулярно и посмотрю, какие у меня здесь настройки. Здесь настройки сделаны специально для трансляций. Ну, сейчас все объясню. Окей, поехали. Можете просто смотреть, скринить, как галочки стоят и не стоят. А видеоорганизатора это не нужно, видеоучастников тоже не нужно, это чтобы не шокировать никого, чтобы люди сами включали свое видео и свой звук, а, потому что некоторые не готовы перед тем, как зайти в комнату, у них там может быть много чего интересного и недопустимого в прямой эфир, да, это нужно человека, спикера любого огородить от, этой, от этого ФКБ. То есть видеоучастников мы выключаем, они сами включают. Дальше, способ подключения к аудиоконференции. Звук телефона компьютера, потому что люди подключаются из телефонов, из компьютеров. Окей. Вход раньше организатора мы убираем, потому что это недопустимо, чтобы спикеры заходили раньше организатора. Дальше, использовать это все. Здесь мы выключаем, видите, большой список того, что мы не включаем. Мы включаем лишь включить пароль на ссылку на конференцию для подключения одним нажатием. Это я не использую, хотя галка стоит. Не использую. А дальше тоже здесь про пароль. Давайте посмотрим, где лучше стоит. Чат. Окей, чат, если нужен, ставим. Приватный чат, тоже же самое, если нужен. Обратная связь. Это не обязательно, но стоит. Что еще? Соорганизатор. Разрешите организатору добавлять своего организаторов. Здесь стоит галочка, потому что вы можете с помощью этой галочки назначать любого участника организатором. И он может удалять человека из конференции, либо добавлять, либо давать ему какие-то права, включать ему видео, выключать ему видео. Дальше. Позволяет переводить участников в режим ожидания. Тоже очень важная галка. На практике она пригодилась. Каким образом? Зависает человек у вас на конференции. Вам нужно его вернуть обратно в комнату ожидания. Опять же таки, про комнату ожидания тоже скажу отдельно. Вам нужно его принудительно отправить в комнату ожидания, либо он, вот у нас было на стартап-шоу такая история, где люди подходили, они не были готовы к выступлению, копошились, долго ждали, тянули эфир. Мы их отправляли обратно в комнату ожидания, потом они там готовились, мы их запускали обратно. То есть это вот, если галочка стоит, то это можно делать. Дальше. Всегда показывать панель инструментов. Это окей дополнительная так, показывать окно Zoom во время трансляции экрана. Это окей. Okay. Демонстрация экрана. Тут, смотрите, разрешите организаторам и участникам демонстрировать экран или содержимое во время конференции. Мы ставим, кто может осуществлять, это все участники. Кто может выключить, включить трансляцию экрана, когда кто-то уже осуществляет трансляцию, только организатор. И дальше отключить трансляцию рабочего стола экрана для пользователей. То есть здесь мы ставим эту настройку для того, чтобы тоже управлять тем, если вдруг спикер забыл выключить демонстрацию экрана, или он вот начал разговаривать, а вам нужно, чтобы он убрал эту демонстрацию, вы сами берете и выключаете. То есть это тоже для удобства хоста. Хост это, ну, организатор, ведущий и так далее. Хост. Так, доска сообщений, дистанционное управление, это все не приходилось, не пользоваться. Разрешить удаленным участникам во втором подключении, это окей. Тоже не особо, не особо пользовался. Дальше, расширенные настройки у нас. Здесь все выключено. Мы выключаем, кстати, также... Сейчас... Ну, когда идем туда, окей, okay, скажу. Вот, зал ожидания ставим здесь. Это обязательная галочка. Это самая важная галочка, скорее всего, в этих настройках. Почему? Потому что, когда у вас много участников... Могут заходить левые люди, могут заходить люди, которые не в своей очереди и так далее. Если у вас выступление по очередям. Получается, что у вас есть пул комната ожидания, вы их там всех видите, они там все подписаны, фамилия, имя. И у вас список, кто за кем выступает. И получается, чтобы не устраивать толкучку, чтобы не устраивать повышенный... Риски человеческого фактора, потому что чем больше народу в онлайне, тем больше факторов, что они кто-то накосячит, кто-то не включит звук или включит такой ужасный звук, что надо будет всех мьютить. Вы ставите комнату ожидания, они все там тусуются и вы поодиночке, если у вас так спланирован бриф, вы поодиночке каждого запускаете по их очереди и общаетесь по их блоку. Потом он закончил, этот ушел, следующего запустили. Все. То есть, вот таким образом можно двигаться планомерно по всей конференции или мероприятию, которое у вас запланировано в онлайне. Дальше. Разрешить трансляцию на конференции. Да? То есть, мы, если мы транслируем через Zoom, соответственно, мы ставим, куда мы будем транслировать. Facebook, YouTube. Здесь поставлю YouTube. И в Facebook то же самое, просто по аналогии сделайте. Так, дальше. Уведомление. Это все абсолютно ненужная история. Ну, по крайней мере, я не пользуюсь, потому что я не использую Zoom напрямую через трансляцию. У меня Zoom идет как прокладка. Я через UBS ввожу. А, так. Ну и в принципе все. Здесь была вкладка про HD качество видео. Очень такая история. Вот, групповое HD-видео. У меня она отключена. Почему? Потому что. Если вы включите HD-видео, да, включить повышенное качество видео для организатора и участников. Но если у вас хватает сети, вот у меня сейчас, сколько, 500 мегабит интернет, вот, у меня отключено. Ну, я не рискую, потому что у ребят у некоторых, может быть, кто подключается ко мне, у них может быть не очень качественная картинка, то есть там вытягивать нечего. Соответственно, вы должны тоже рассчитывать, что если у вас крепкий интернет, вы можете попробовать потестить групповое HD-видео. Я не заметил разницы, если честно, поэтому она у меня а, отщелкнута. Окей, мы сделали все настройки. Опять же таки, вы можете настраивать под себя. Это вот как у меня стоит. Тут э, дело вкуса. Мы идем в конференции. Создаем конференцию. Запланировать конференцию. Сейчас мы это удалим и запланируем конференцию. Все очень просто. Вот название конференции, описание не обязательно абсолютно. А, дата, время, сколько продолжительность тоже не важно, если у вас купленный аккаунт. А, повторяющийся тоже абсолютно, если у вас разовая история. Регистрация тут по вкусу. А, Индификатор тоже не обязательно, потому что ну есть ссылка. Вот видео тут все включено. Звук оба варианта. Включить зал ожидания. Вот. Мы эту галочку обязательно нажмем. Все, сохраняем. То есть, видите, у меня все по умолчанию, даже ну ничего не надо думать. И вот она ссылка, которую вы отправляете спикеру или спикерам, которые у вас есть. И дальше мы начинаем эту конференцию. А, Zoom у вас скачен. Вот видите, у меня открыть приложение Zoom. Zoom скачен на десктоп у меня. А, я открываю через десктоп. Там не обязательно какая-то авторизация. Ну, по крайней мере, я не авторизуюсь на десктопной вещи. Она сразу заходит в комнату, как нужно. Вот у нас а, наш Zoom-окно. Давайте вот сюда его чпок. И вот, смотрите, вот наше рабочее окно. А, управлять участниками. Вот здесь у вас будет комната ожидания. И вот сами участники. Дальше. У вас трансляцию вы запускаете. Трансляция на YouTube. Заходим. Он сразу просит авторизироваться с каналом YouTube, то есть у вас должен быть доступ. Мы берем канал Донор. То есть доступа на YouTube у вас обязательно должен быть. Это они, ну, как бы. Вы а, называете свою конференцию, свое мероприятие каким-либо образом. конфиденциальность открытый доступ по ссылке частный да то есть делаем частный чтобы мы сейчас в эфир не шли и активируем все Zoom готовит трансляцию сейчас эта шкала заполнится и получается что мы в эфире все очень просто буквально ну, пару кликов то же самое с фейсбуком делается абсолютно такая же авторизация тоже разрешение раздаете везде, Facebook с зумом и запускаете в эфир. Все, вот у нас идет с ограниченным доступом, у нас идет эфир, пожалуйста. Что мы можем дальше? Вот у нас окно зума, вот у нас ярлычок появился, что мы в эфире. Звук есть, потому что индикацию, всегда смотрите индикацию, вот здесь внизу индикация, это значит, что вот я говорю, все окей видео ну соответственно у меня камера занята соответственно мы его здесь не будем включать и дальше вот можете включить любую демонстрацию давайте посмотрим что мы можем включить тот же самый экран который мы показываем сейчас он здесь продублируется у нас э, на, на самой трансляции и все вы демонстрируете экран демонстри... демонстрируете вашу презентацию вы можете рисовать вот здесь куча всего Рисовать можете, можете стирать, текст писать. То есть у вас достаточно, ну, что хотите, то и делайте. Вот у нас, видите, из зума идет трансляция. Вот, соответственно. Дальше мы это убираем. Мы останавливаем демонстрацию, возвращаемся в Zoom. И вот, в принципе, так делается трансляция через Zoom напрямую в YouTube или Facebook. Все очень просто. Не надо тут с бубном прыгать и плясать. Это не сложно. это технически очень просто. Вот, раз, два, три, четыре, пять, сделай и вперед. Дальше мы здесь, на YouTube у нас есть копировать ссылку трансляции, если вам нужно людям раздать. Копернули, и у вас будет ссылка на YouTube. Показать трансляцию на YouTube, это вы перейдете на YouTube непосредственно из Zoom. И остановить потоковещение. Все, трансляцию закончили. Все, все отговорили, все молодцы. Трансляция закончена, но конференция еще висит. Мы завершаем конференцию для всех. Всех выкидываем из комнаты. Все молодцы. Мероприятие окончено. Вот так. Все очень просто. Запись потом у вас будет в кабинете зума, если вы ввели эту запись. Обязательно проверьте, будет ли у вас запись. Но в любом случае на YouTube конвертируется ваша трансляция, и запись у вас в любом случае будет, но на ютубе. Вот так все просто. В принципе, это все, что касается зума простой алгоритм, как запустить прямо из зума. Пишите ваши вопросы, комментарии, что интересует еще по этой теме. Вам рассказать именно техническая часть, если у вас какие-то затыки, что не получается. Будем на карантине помогать друг другу. Пожалуйста, на связи был Антон Сафронов. Пока.